Приветствую дорогие друзья, на связи Астам Бондаренко. В данном видео мы с вами зарегистрируемся в сервисе SpawnPay для того, чтобы взять потом наши партнерские ссылки для наших продуктов. Чтобы перейти в сервис SpawnPay, переходим по этой ссылке и мы попадаем с вами в сервис SpawnPay. Сразу скажу, что это моя партнерская ссылка, поэтому станете партнером в моей ветке. Это совершенно бесплатно. Вот такая вот у вас будет первая страничка, возможно верхняя картинка как-то поменяется. Нажимаем «Войти» вверху вот здесь. У нас появляется вот такое окошко, нажимаем «Зарегистрироваться». И вводим свой e-mail и свое фамилия, имя, отчество. Нажимаем «Отправить». К вам придет письмо. Вы прошли регистрацию и у вас уже есть аккаунт. Возможно, к вам придет сразу письмо вот такое, где будут логин и пароль. Возможно, придет письмо «Подтвердите». Вот она подтвердите ссылочку, что да, действительно хотите зарегистрироваться, подтверждаете. И к вам придет вторым письмом вот такое вот письмо. Соответственно, будет ваша почта и будет указан ваш пароль для входа. После чего вы переходите опять на вкладку с PumPay, нажимаете «Войти», еще раз вводите сюда свою почту и вводите сюда свой пароль. Я сейчас возьму из письма тестовую почту, которую я заводил. Выделяю, чтоб не было... Конечно, желательно лишних пробелов. Вот так. Есть. И пароль, соответственно, тоже. Копировать. Переходим сюда и вставляем пароль. Вот так. Войти. Если все сделали правильно, должно впустить. Но здесь ошибка. Видите, почему-то. Если такая ситуация получилась, у вас ошибка, нажимаете «Напомнить пароль». Вводите свою почту, которую только что создавали. и Нажимаете «Восстановить». К вам должен прийти пароль на почту. Вот пришло новый пароль, такой-то, такой-то. Я захожу и у меня здесь новый пароль есть. Это на тот случай, если вдруг пароль у вас как бы не проходит. Бывает и такое. Я это сразу решил вам показать. Вставляем пароль и вошли в наш аккаунт. Вот у меня тестовый аккаунт здесь. У вас будет по нулям тут все. Что вам тут теперь нужно будет делать, мы рассмотрим в следующем видео. Ну, смотрите, сразу скажу, что здесь есть личные данные. Вы можете перейти в личные данные, заполнить здесь имя, пароль, немножко о себе, прописать ссылки в ваших соцсетях и обязательно добавьте сюда яндекс, деньги, вебмани, киви или номер карты, то есть туда, куда вы будете выводить потом денежки из этого аккаунта. Все, встретимся в следующих наших видео. С вами был Остап Бондаренко. До встречи.